Всем привет на моем канале! Сегодня буду оформлять торт белково-заварным кремом, использовав всего одну насадку. Очень простой и быстрый способ оформления детского торта. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня сегодня шоколадный бисквит, крем-пломбир и арахис со сгущенкой. Карамель решила не использовать, так как тортик у меня будет ехать в другой город 4 часа на поезде. Оформлять я буду белковым заварным кремом на 4 белка. Он у меня уже готов. Сверху будет свафельная картинка. Торт я готовлю в другой город не первый раз. Это для моей племянницы. Убираю крем. По возможности с боковины торта. Хорошенько. Этот крем ведет себя достойно при поездке, никуда не плывет, не растекается. Когда-то я делала арахис внутри с карамелью. Вот что-то там с карамелью произошло непонятное. А крем, в принципе, выдержал поездку из года в год. И беру подложку, которую я делаю сама из пеноплекса и клеиваю пленки. Торт перенесла на подложку, и обязательно я все фиксирую шпажками прям саму подложку. То есть я протыкаю насквозь, до стола. Все зависит от того, кто везет торт и как его везет. Поэтому так не будет надежней. Поэтому даже если кто-то споткнется, торт никуда не, не денется. Он закреплен. Вот. И начинаю оформление белковым заварным кремом. Верхушку сразу выравниваю. И перехожу на боковую часть. У меня вот такая вафельная картинка зебра будет. Сейчас мне ее надо вырезать. Когда вы заказываете вафельную картинку, вот, допустим, я даже не, ну, не знала, я столкнулась с такой ситуацией, когда я вышла с этим файлом и вафельной картинкой. Подал ветер, у меня картинка треснула. Поэтому, когда идете забирать картинку, берите с собой книжку или папку плотную такую, туда вкладывайте файл с картинкой, и все в порядке, вы тогда довезете в целости и сохранности домой. Иначе вот был у меня такой случай. Не очень приятный. Сразу подготовила декор-гель, кисточку с искусственным ворсом и палетку. Как я накладываю картинку? Определяю, где у меня будет лицевая сторона. И с одного края, аккуратненько. Сразу обратите внимание на свои руки, чтобы они были сухими. Все, картинку наложила. И сразу декор гелем смазываю это обязательно покрыть декор гелем потому что картинка ваша потрескается еще важный момент вот когда наложили декор гель больше не возюкайте кисточкой иначе краска полезет и сейчас быстренько беру палетку вот эти все бугры выравниваю Всё. покажу поближе вот оно видно нету полос вот этих от кисточки и такая ровная поверхность мне понадобится насадка для розы примерно здесь сантиметр может 12 миллиметров и начинаю оформлять боковую сторону но не с лица а где-то сбоку либо задней части торта Насадку я повернула широкой частью к торту. И вот этой широкой частью я прям черчу по торту, чтобы у меня крем прилип. Поворотный столик необходимо зафиксировать. Не очень удобно это все на нем. Ну вот что получилось с такими рюшиками так мило и осталось оформить вверх насадку я не меняю насадка это же единственное что я вот этим широким концом вверх сейчас покажу вот смотрите что я буду делать сердечки такие то есть вот этой широкой части у меня смотрит вот сюда вперед раз два миска считается вот таким образом. Если перевернуть насадку неудобно, и получается совсем другой рисунок. А здесь вот эти такие пухленькие половинки. А здесь острые. Начинаю вот с этой стороны. Обязательно промешивайте белковый крем. Он пузырится. Должен быть плотным. И здесь у меня будет бабочка. Вот так. Сделаю надпись из мастики. Я буду использовать силиконовые штампы, ссылочка сейчас появится у вас на экране. Возьму серебряный краситель, водорастворимый, российский топ-декор, вот в таких тюбиках. И разукрашу муковки. И теперь смачиваю подложку водой. Все, торт готов вот такой он получился очень нежный белый белый здорово кому это видео понравилось было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал всего вам самого доброго пока пока